Thank mm -hmm. you. Как-то вечером почти что как сквозняк Бессмысленная песенка струилась через мрак Слова ее бессмысленны, но что-то все же есть Среди другой бессмыслицы попробую прочесть Частицы легкомыслия я выделю в строку Лишь точки запятые в ней, конечно же, найду Совсем уже ненужные для текста без воды На боку положу я их в шкатулку пустоты Тай! Песенки слова запоминал Мудрец из телевизора Бессмыслицу читал И голос его криками Подкупленной толпы Срезал у всех Внимающих извилинных Снобы Свой мозг от этой участи Я медленно спасал Объяв его ладонями В своих руках держал И только лишь Дождавшись наступления тишины, отправился смотреть свои бессмысленные сны. Бессмысленная песенка играла до утра Пока другой бессмыслицей забита не было. Настояния вокруг хватает сласть В тумане там призрачном так важно не пропасть Звучала эта песенка такой, какая есть Скажу лишь по секрету, в ней частица смысла есть Бессмыслица найдется, даже если не искал Не стоит воздвигать ей даже низкий пьедестан